Во всем мире в период эпидемии коронавируса средств индивидуальной защиты не хватает не только обычным людям, но и врачам. Поэтому медики начали изобретать новые способы защитить свою жизнь. Многие стали адаптировать подручные средства, в том числе производственную спецодежду и спортивный инвентарь. И даже маски для сноркелинга и изи-брифа до все началось около двух месяцев назад, когда итальянские инженеры попробовали прикрепить к нашей маске специальные переходник для медицинских фильтров. Они опубликовали 3D-модели переходников и выложили видео с инструкцией, как сделать эти переходники и превратить маску для снорклинга в защитную медицинскую маску. С тех пор это видео посмотрели более 500 тысяч раз, а файл с моделью скачали 2 миллиона раз. В России же мы примерно месяц назад стали получать десятки запросов от медицинских учреждений, а сама маска Изибриф вырвалась на первое место по продажам в интернет-магазине. Мы приняли решение заблокировать для продажи все маски, которые есть в наличии в России, для передачи их медучреждений. Именно такое объявление вы могли увидеть на странице маски на нашем сайте. Мы передали 7000 масок в 125 больниц по всей России. В основном, конечно, это больницы Москвы и Санкт-Петербурга, где ситуация сейчас самая тяжелая. Конечно, реализация такого проекта не обошлась без трудностей. Было потрачено огромное количество временных и человеческих ресурсов. Команда логистики для скорейшей передачи масок прикладывала большие усилия. Те маски, которые находились в магазинах, изымались из стока и передавались в медучреждения напрямую сотрудниками магазина. Мы старались передать маски уже через день после обращения. Вот существуют в природе маски самые более часто применяемые. Они практически дают возможность обезопасить непосредственно врача где-то процент на 95-97 именно вот этой маски. Оно обеспечивает ну, более говорить 100% безопасность. Самая надежная система, полностью исключающая заражение от коронавируса. Эта маска для ныряния декатлона, она полностью герметичная, потоки все в ней так сформированы, что она не подлеет, очень комфортно дышится. Наша маска для подводного плавания. Ее мы дооснащаем, благодаря нашим волонтерам, специальным коннектором. Он бывает одинарный и двойной. И добавляем фильтр от аппарата ИВ. Decathlon выпустил маски для snorkeling Easy уже более 10 лет назад. Это запатентованная инновация, созданная инженерами компании, и она стала популярной во всем мире. Решение о передаче масок на благотворительных условиях принимало не только руководство Decathlon Россия, но и все 2500 рядовых сотрудников. Данное решение является отличным в их сотрудниках, данной решенности бизнеса. Оно затрагивает не только рыночную цену маски, но также речь идет о передаче уникальной технологии изготовления.